18 апреля утро Вот еще семьи нету Специально стал, Ну не специально, просто так, между прочим 0 градусов 0, 18 Однако редис у меня растет И Это уже он не первый день растет И все хорошо Все хорошо Редис растет, не умирает Хотя 0 градусов он растет Температура земли Температура земли, он градусник, плюс 4. На огороде такой же градусник показывает плюс 3. Тут меня цветы комнатные накрываю. Ну, немножко там потеплее, у меня там градусника нету. Потому что он. Капельки. Рассыпь. Дальше. О, по лилиям. Лилии ничего. Все хорошо. Вот это у меня астро. Вот при такой температуре то есть земля плюс 4 тут ноль, ничего. ничего. Ну правда редис намного опережает ее. Знаете как? Чу ну, чуть ничего. Ну чуть-чуть, но это не рост. Это не рост. Ну хорошо, хоть не эм, пропало ничего. Вот там меня салат. Как попало на бросал? Ну, тоже ничего. Вот вот это вот называется неотапливаемая теплица. Ну, садите редис, ну, салат. Ну, как... Я так скажу, что он не загнется, но он и расти не будет. Вот. Расти не будет. Ничего. Теплица должна быть отапливаемая. Это твердое убеждение. Попутно хочу показать Это лилия Она какая-то интересная Какая-то очень коренастая Получилась Вообще-то заявленный рост у нее Метр десять Но я смотрю, она вот так вот еще сантиметр вырастет И, и бутоны будут открывать Но это на будущее Тоже хорошо чувствует, но она зимостойкая Вот этот именно сорт азиатская Она до минус сорока выдерживает Так что ну, Только что коренастая получилась такая крепенькая, сбитая, плотная. Вообще, интересно. А вот это вот посаженное из черешков. Разломал луковицу. Вот так вот получается. А потом, а потом превращается вот такие вот. А сначала, ну, вон одно что-то появляется так. Ну, эти на очереди. Между прочим, что получается? Э, света хватает, наверное, уже в 5 часов уже начинает светлеть. Тут света хватает. Э, дальше температура, ну как бы температура тоже, кстати, хорошо, потому что они при высокой температуре вытягивается все, вся рассада. А тут ноль, чушь будет вытягиваться. Ноль температуры, света хватает. Ну расти не хочу. Дело в том, что э, летом, ой, то есть днем Будет-то плюс 33 здесь. Я вообще считаю, не то, что вот говорят, что температура Земли там должна быть плюс 18. Это, наверное, неправильное рассуждение. А я считаю, что температура Земли может быть и 0, и плюс 1, и плюс 5. Но... Главное, чтобы она прогревалась до... Кстати, вчера было 20 градусов, плюс 20. Так вот, по времени, по часам, сколько часов она будет, допустим, от 18 градусов и выше стоять часов. И то, что как она... Ну, но опустилась до нуля, ну и что? Я а вот тут еще -а -а, попробую огурцы садить. Прямо вот такой земли. Вот интересно получится. Я не думаю, что он загнется. Он будет просто медленно расти, но он не умрет. Из-за того, что Ну пусть ночью будет тут, э, скажем, ну вот сегодня плюс 4, да? Плюс 4. Но зато днем будет плюс 20. И вот при плюс 20 он будет расти, а при плюс 4, конечно, нет. Но он будет расти, он не загнется. вот ну, в чем фишка. Так что садить можно. Садить можно, но <смех> будет ли расти, это большой вопрос. Вот. Опередить других? Ну, опередишь, да. Потому что другие вообще ничего не сожгли. Я смотрю, вот строят теплицы 3 на 4. Зачем? Непонятно. Пошел по поселку. Ну, стоят они пустые. Там ничего нету. Ну, открытые двери. Ну, смотришь. Ну, там ничего не посажено. Зачем? Строите. Только для понтов, что ли, пустых? Перед соседями? Или, или личные амбиции какие-то? Или обчитался в интернете? Что то там обсчитался? Если я сажу, так на продажу. Ну, растет. Ну, растет. Я думаю, что если вот здесь вот температура земли плюс 4, а на огороде плюс 3, ну, разницы-то никакой. Никакой. Ставь дуги, сади на огород, то же самое, так же вылезет. Вот. Ну, температура, разница никакой. Смысл какой а вот эта теплица, я убухал, не знаю, 1040, наверное. Да, это... Тут еще печка была, я разобрал, уже три раза перекладывал, ничего не получается с отоплением воздушным. Воздушное отопление, опять же, вот я говорю, что не отапливаемая теплица, это не теплица. А воздушное отопление в теплице, это не отопление. Нет, только водяное. Электричество дорого. Вот. Ну, там можно, конечно, и газом, но газ должен воду нагревать. И опять по трубам равномерно все это распределяться, чтобы, допустим, вот трубы идут, да. Откуда холод идет? Да отсюда. не из... Внутри же теплица. Именно отсюда холод проникает. И вот батареи стоят, и вот этот холодный воздух, они нагревают, и все. И оно пошло циркулировать, и все тепло. Тут. И стенки обязательно двойные, не одинарные. все она одинарное Будет держать. Она тепло не будет держать.